В эфире на Первом канале мы говорим о том, что волнует всех и каждого. И сегодня мы будем говорить о банкротах. И если у вас нет долгов, и вы думаете, что вас это не касается, то вы ошибаетесь. Друзья, вы что, понабрали кредитов, значит, понакупали бытовой техники и думаете, что все так просто, да? Значит, с 1 октября в России э, заработал закон о банкротстве физических лиц. Кредиты вам не простят, но вас могут обанкротить. Какие у этого последствия для тех, кого банкротят? И главное, для других людей, которые вообще вроде бы к этому отношения не имели, а просто совершали какие-то сделки с потенциальным банкротом. Вот мы сегодня об этом подробно поговорим. Но для начала я хочу вам продемонстрировать, как у нас большая часть населения относится к банковским кредитам. Сказал, отдам половину. Потом. Вот. Ну, мы, конечно, у нас задача как-то повышать создательность населения, но надо быть реалистами к банкам и к банковским кредитам. Большинство заемщиков именно. Так и относится. Вот, значит, в арбитражные суды Москвы и других городов начинают поступать первое заявление о банкротстве. Люди хотят обанкротиться. Уже нет сил у них отдавать кредиты, нет возможностей, нет денег и, и, и нервов нет уже. Все. Значит, кредитная задолженность в нашей стране очень высокая. Люди кредитов набрали много. Ясно уже даже тем, кто работает в банках и продолжает их выдавать, что все кредиты не отдадут. Поэтому вот такая вот процедура с 1 октября заработала. Несколько подробностей в нашем сюжете. Под действием закона о банкротстве в ближайшее время могут попасть до 6,5 миллиона человек. Это те, кто не платит по долгам более 90 дней. Есть среди них мошенники, но немалые те, кто просто попал в трудную ситуацию. Как, например, Наталья. Несколько лет назад муж уговорил ее взять кредит на ремонт. Взяла этот кредит, но потом та ситуация сложилась, что муж увольняется с работы, начинает выпивать. С мужем Наталья развелась, а кредит повис на ней. Добрые люди посоветовали взять еще кредит, довести долг до полумиллиона и начать процедуру банкротства. Сегодня Наталья у нас в студии. Наталья приехала издалека, из Екатеринбурга. И для того, чтобы понять, действительно, банкротится или нет, а кто вам посоветовал вот эту процедуру проходить? Я обратилась к юристам, которые мне предложили взять еще кредит на сумму 200 тысяч, чтобы моя сумма составила более 500 тысяч, чтобы я могла себя объявить банкротом. Вот, вот это по-нашему, банкротится? Да. Да. возьми еще, чтобы долг твой вырос. Я вижу, что вот наши уважаемые эксперты отойдут головой, потому что, ну, вы знаете, а вы доверяете этим людям, этим юристам? Естественно, я же к ним обратилась. Симпатично, конечно. Но если конечно, бы Наталья да. 100% доверяла, она бы не приехала сегодня посоветоваться. Это тоже, да? это тоже правильный вопрос. Uh -huh. Наталья, а сколько вы получаете в месяц? 16 тысяч. 16 тысяч. Сколько вы готовы отдавать? Я отдаю 14 тысяч ежемесячно. Ничего Слушайте, ну и как жить? У вас двое детей. 500 рублей в неделю. Так, Евгений Георгиевич, что скажете Сейчас по поводу совета юриста? Сейчас мы наших экспертов. Да. Хотите, чтобы я посоветовал, что делать. Ну, во-первых, надо было, конечно, взвешивать, когда вы брали такой кредит, еще под какой процент Нет, подождите, ну был муж. Это понятно, же да. вот с вами, с мужчинами вечная история, да. понимаете? Да. Вечная да, история да. у наших женщин с мужчинами. Вот он был, понимаете, ну, когда а, брали. Ну и когда брали, да. это, это с, с долги, то также совместное имущество, не только прибыль, но долги тоже. Поэтому вы часть долга можете возложить на своего мужа, Юрист вам должны были это посоветовать. И то, что он пьет или уклоняется от э, участия в расходах, это ничего не значит. Он по суду обязан будет это сделать. Во-вторых, я бы, конечно, все-таки... этим советом сейчас обрекли миллионы а мужчин наше стране. Если на мужчину половину возложить, то есть будет ли 400 тысяч, а уже меньше? Ну, конечно, это будет А у вас есть какое-то имущество, которое может покрыть этот долг? То есть у вас вообще ничего нет? Есть квартира, которая общая совместная собственность с мужем. То есть бывшим мужем, да. Ну вот это хороший ход, что с мужем... Разде... Сейчас все, кто да. у экранов, у нас, так сказать, бывшие мужья, сейчас сразу вспомнили о том, что они брали, попросили жен взять кредит и куда-то ушли в это время. Учтите, да, ужов. Я... Помните фильм? Я это не просто очень просто. понимаю, как банк мог выдавать кредит 300 тысяч при заработной плате 16 тысяч. Мне второе. это непонятно. Еще второй кредит кто-то дал при наличии да. первого. Чего тогда стоят все наши эти агентства, которые проверочные, и чего строят все эти операционные затраты банков, которые ложатся, проценты, которые мы возмещаем. Может быть, уволить половину этих людей, сотрудников банка, которые проверками занимались ну вот и получали огромные зарплаты. Я думаю, что зарплата сотрудников, которые проверяли ее, раз в 10 выше. Как можно было выдавать кредит? Так, ну вот не теперь, надо было значит, Теперь и с ним надо взыскать. Значит так, значит Наталья, Наталья, в сухом остатке. Господин Тарло сообщает вам следующее: значит с мужем можно поделить не только имущество, но и долги. И банки а, не очень правильно себя повели, давая такие высокие ведь кредиты. Муж выступает а вы что думаете? Да, количество пожалуйста. пожалуйста. В муж в этой ситуации все равно выступает поручителем. А и Долг ложится как и на жену, так и на мужа. Банк не даст кредит без поручительства супруга. Поэтому муж так и так остается должником. В любом случае подают исков... заявление о признании банкротов, большинство из них сейчас не консультируется ни с адвокатами, ни с юристами, ни с финансовыми консультантами. Ну вот видите, Наталья проконсультировалась вот тот, у нас адвокат не посоветует взять еще один кредит, чтобы расплатиться с предыдущим. Тем более сумма-то была маленькая. Предположим, она была до 200 тысяч. Да. Ее нужно было пополам поделить а большим мужем, и это было бы 100 и 100, предположим. Вполне реальные деньги, даже при 16 тысяч рублей. Еще одна вещь. Но у нас люди предпочитают сначала сделать, а потом подарить. Так вот, я призываю всех, дорогие граждане, давайте вы сначала проконсультируйтесь здесь, и здесь подумайте. Не того, Понятно, не значит, да, да, здесь пожалуйста, здесь, пожалуйста, здесь ли... не вопрос того, что человек не подумал. Здесь не вопрос того, что человек не подумал. Слушайте, мы идем к юристам и думаем, ситуацию, и думаем что мы идем за консультацией. Значит, в данном случае вот нашу героиню, к сожалению, бессовестно обманули. Бессовестно Слушайте. обманули, потому что, ну в том числе, мы сегодня про закон о банкротстве да. говорим. Да. Для того, чтобы гражданин мог обратиться в суд, даже если мы говорим про этот аварийный выход, да, банкротства, ему не нужно добивать свой долг до 500 тысяч. И мы как раз э, за это бились в Государственной подождите, Думе. а мы, могли... мы значит мы не поняли закон. Здесь сказано порог. только, если у тебя 500 тысяч, ты можешь, так вот сказать, это, как, это обратиться. Как раз, это Объясните как раз... нам здесь. Это вот как раз я, та ошибка, да, которые, которые пользуются не очень добросовестные юристы для того, чтобы что вводить гражданных заблуждение. В том, что закон принят в очередной раз, значит, а безграмотность не... нашего населения Влада оставляет человек. желать лучшего. Я это это, это случаев по пожалуйста, на один самой. простой вопрос: значит, закон о банкротстве физических лиц, который действует с первого числа, значит, там нужно иметь долг 500 тысяч, или можно обанкротиться с меньшим долгом. Там есть две процедуры, они разные. В том числе в случае, если процедуру банкротства инициирует кредитор, то он имеет право это сделать при долге свыше 500 тысяч и свыше 90 дней просрочки. Так. Если процедуру банкротства инициирует гражданин, сам попавший в трудную вот жизненную так, ситуацию, Наталья вот Наталья так, да, да. то сумма долга не имеет значения. Суд обязан рассмотреть и в случае, если суд признает это заявление обоснованным, то есть, если нет, действительно, ну, ситуация Слушайте, такая, но ситуация такая. Слушайте, ну я вот честно вам скажу, я много готовилась, но первый раз эту информацию слышу. Здесь но у нас правильно. Это продаж. написано в законе. Значит, еще, Понятно, да, и декали, намекают, значит, еще есть очень важная вещь. А, извините, этот закон сейчас... вводит наказание за искусственное банкротство. А, то есть вот не то, то, что схитрить. предлагают вам, это подсудно. Ну, не подсудные, Простите, это административное а правонарушение, как минимум. А дальше, под какого судью вы попадете? Так что это делать нельзя, по крайней мере, когда вы сейчас здесь появились. Потому что это искусственное банкротство, как минимум. И это административное правонарушение, которое само по себе влечет за собой большую гамму негативных последствий. А давайте мы еще обратимся, а вот Нина Геннадьевна может нам пояснить по поводу политики банков. Скажите, пожалуйста, когда банк выдает кредит, когда ну, человек оказывается в ситуации, что у него 500 рублей в неделю, это как? Ну ведь сотрудники банка тоже люди, они же понимают, что это невозможно. При этом двое детей. Но Оценить деятельность коллег из других банков я точно не берусь. Могу сказать, что, по крайней мере, у крупнейших российских банков системы скоринга отлажены. И если... Система а, это чего? Система, система чего? Система, система оценки потенциального заемщика, система оценки его кредитоспособности. Угу. А, поэтому, если а, получилось так, что а, при доходе... в 500 рублей в неделю банк выдал э, кредит, два кредита, э, которые на порядке больше этого дохода, ну, А вы возможно, бы посоветовали, такой... вот что бы вы, Наталья, посоветовали, как, э, ну, вот работник банковского сектора? Вот человеку, человеку говорят, возьми еще один кредит, обанкройся, у тебя будет 500 тысяч и, как бы, вот, все... При этом у нее При этом нету, у мы сейчас узнали, что вовсе живут. не обязательно навешивать на себя еще один кредит, чтобы видеть себя банкротом. Но вы бы посоветовали, Наталье вот эту процедуру банкротства? А, я как юрист и как банковский юрист однозначно бы не посоветовала увеличивать долговую нагрузку для того, чтобы избавиться от уже существующей ну, нагрузки. Ну, уже она увеличила. Уже а, увеличила. Да. Что вот делать именно, сейчас? Именно поэтому я до сих пор молчу. А, с, а, в этой ситуации в которой которая оказалась Наталья, опять же, прошу воспринимать мой совет не как консультацию юриста, а как совет участника этой программы. Я бы советовала тогда, сделав шаг, продолжать идти в этом направлении. Наташа, вы что Сейчас героиня хочет что-то... пожалуйста. Когда мы брали эти кредиты, на тот момент мы были семьей. Ах, вот почему вам дали. Понимаете? Тогда еще муж правильно... Да, муж это был. после развода а я попала вы... в такую ситуацию. Хотя до развода, я предвидя это, я обратилась в банк. А вы деньги-то а... взяли уже? Да, то есть, ну, понятно, есть, что, есть, что мы, когда были семьями, брали эти кредиты. кредиты. И банк предвидя вот эту, предвидя эту ситуацию виноват, с кредитами, я обратилась к банк. Виноват выдача кредита, виноват менеджер кредиты. Чтобы, чтобы они, они пошли навстречу и мне предложили ректору а почему но они но вам это заходили? Сейчас, сейчас, сейчас, кредит, сейчас, вы поспорите, кто виноват. Сейчас. То есть, вы, как мудрый человек, попросили сначала не банкротства, а реструктуризации. Правильно, вашего дома? Я попросила их на такой момент. Извините. Извините. Извините. мне Я не отказывалась платить. Я попросила уменьшить мне платеж, зная, что муж уволился с работы, и мы развелись, и мне надо как-то жить. У меня двое детей. Так, Извините. и что, вам уменьшили платеж? Нет, они с меня взяли заявление, ни в письменной, ни в устной форме, мне не было предоставлено отказа. Два банка пошли навстречу. Ну как потом выяснилось, там определенные проценты тоже они берут. То есть они а подняли сильно проценты. Это через общем, суд. Вот так Потому было что, бы извините, правильно. Один кредит, другим проценты расписаны. И а через вот Суд. вот пример, который, был, который нет, сейчас нет, подают поверьте. заявление о банкротстве. Вот да. лежит заявление о банкротстве. Я так. хотела вот женщина, бы вернуться 55 извините. лет взяла кредит на лечение больного сына и содержание его семьи. Миллион 130. 000. Кредит не выплатила. Ну, я не буду говорить банк, бантиреклама не буду. Что вы этим хотите Через, сказать? Я хочу сказать, что она каждый раз перекредитовалась. У нее получилось 9 кредитов. Боже мой, то есть она все время брала еще но деньги еще для раз, того, чтобы еще, покрыть. Еще не еще, и еще, еще. еще. у нее и о банкротстве и говорит, имущества нет, больной сын, больные дети и внуки. проведите меня при долгов, но имущества у меня нет. Прям только один. Это конкурсное производство в старом образце или распродажа имущества, реализация имущества? А имущества у нее нет, Имущества говорите. нет, тогда что остается? Вот, Специально долгов. Что остается делать? А, вот! Абсолютно, смотрите, смотрите, смотрите вот у меня вопрос, который я думаю, что сейчас возник у наших телезрителей. Смотрите, да. получается, что банкротство выгодно тому, у кого ничего нет. Да. Или ты кому-то да. расписал да. все свои имущество, и потом говоришь, или машину, я говорю, у так. меня ничего нет. И тогда, получается, вам просто списали эти долги. Ну нет выхода. Да. Банкротство а теперь, а теперь случае, банкротство уважаемые коллеги, я хочу вам, вас предостеречь, и всех наших телезрителей тоже. Представьте себе ситуацию, что вы совершили какую-то сделку. Ну, к примеру, купили автомобиль или купили квартиру, а человек, у которого вы это купили, через какое-то время объявил себя банкротом. И вот тогда, по закону, ваше приобретение, эта сделка считается, или может, может считаться по решению суда, недействительной. То есть вы останетесь без того, что вы купили. Это мина замедленного действия. Вот смотрите, пожалуйста. Иван Иванович купил квартиру у Василия Петровича. Семья была счастлива, но недолго. Ровно через год Василий Петрович подал заявление на банкротство. Суд признал его несостоятельным. А прошлогоднюю сделку с квартирой сомнительной. Квартиру конфисковали, выставили на аукцион. Вырученные средства финансовый управляющий передал кредитору. А Иван Ивановичу посоветовал подать в суд на Василия Петровича. Все по закону, по-новому. Вот так. Петр, это давайте, вот, давайте, это про, вот система. давайте проясним эту ситуацию. Проясним. Значит, в этом смысле закон о банкротстве ничего существенно не изменил. У нас существует исполнительное производство и процедура взыскания. И в случае, значит, если вот такие сделки судом... Uh, есть подозрения, что они фиктивны и все остальное. У суда и сегодня есть право это сделать. И до принятия этого закона такое право было. Подожди, я не и никакого, uh, и вот, никакого вот вы скажите, вот Василий Петрович, вот который, собственно говоря, покупал квартиру и вообще не, не чуял, Екатерин, что у того человека говорю, такая проблема. Я говорю о том, что Но закон о, о банкротстве вызвать, ситуацию ущерб. никак не изменил. Этот порядок действует уже много лет. Нет, извините, и никакого коллапса не случилось. Мы не говорим о последствиях. Вы понимаете, что а, Люди Проблем хотят услышать последствия, которые будут. Ведь люди не понимают, ну, что не справедливо. А втором, это же несправедливо. Не... во а а раз... да, любой, не да, любой из нас может пойти что-то купить. Да, либо а квартиру, либо нет. машину. Любой из нас. Мы не брали деньги взаймы, ни у банка, ни у кого. Но мы оказались в ситуации, из которой подскажите нам выход, потому что на этом месте, может быть, любой на месте этого Василия, как его Петровича, подождите, обращался закон. Это действительно ситуация, которая провоцирована не этим законом нам. Хорошо. И эта ситуация существует уже достаточно долго, и по этой ситуации высказывался сначала Конституционный суд, потом было изменено законодательство. Есть понятие добросовестного приобретателя, который не знал и не мог знать о тех а, отягощениях, скажем, это так, да простите мне не вполне юридический термин, которые а, сопряжены с имуществом и доказав свою добросовестность при, приобретатель не расстанется с этим имуществом. Подождите, то есть человек, но, а, но, человек но, смотрите, человек решил обанкротиться за год до этого продал свою квартиру своему племяннику и, племяннику и дальше. Я, значит, суд будет, что? Абсолютно верно. Что? Суд будет рассматривать обстоятельства, если есть признаки мошеннической схемы, это одна история. А будет А наличие племянника это уже мошенничество? Нет, нет, нет. нет. Это а зависит очень... очень сильно от того, когда это была сделана сделка. Сделка между племянниками дяди. Сделка между дядей. аффилированными да. и, Раз, и, и, и, и, Это совершенно точно а, дает суду мысль о том, что племянник знал о планах дяди. Суду мысль? И пусть племянник но, но, по закону докажет, как? что он не знал этого. А. а, а ну хватит кахмарить друг друга. Подождите, Михаил, успокойте пожалуйста. Я думаю, каждый из а нас подумает еще. Можно Мы ли продавать свои имущество родственникам? Понятно. А то Я вдруг они смотрите. решили обанкротиться. Это, это действительно старая процедура. У нас действительно все очень плохо. Но давайте не будем выдумывать плохие вещи, которых на самом деле нет. Скажите там что-то хорошее за Проблема поводу. заключается вот, что, кроме в том, того, что, что в суд, если, и, может быть, вы если... Нет. Сначала суд признает сделку сомнительной. Это происходит сначала. То есть действительно вас могут потаскать по судам. Это правда. Но если вы покупали по рыночной стоимости... Они а в два раза меньше. И если вы покупали не у своего родственника, не у своего, так сказать, руководителя, если вы покупали не у аффилированного лица, то это вам просто помотают нервы в суде. Да, помотают. Года три. Да. Года да, вы помогает. потратитесь на адвокат. Да, но вы у вас а, имущество не отнимут. От эта практика а существует и сейчас в части добросовестного приобретателя. Вы покупаете вы автомашину, для потом выясняется, что ее порог. угнали. Да. Да. То же самое ситуация. Хотите. Понятно. Вы знаете, у нас еще не очень приятно. много вопросов, но ответы это мы не найдем не после рекламы. В прямом эфире Первого канала программа «Время покажет». Сегодня мы обсуждаем закон о банкротстве физических лиц и о ситуации с кредитами, у которых которых действительно много у людей. Так вот, как охотно раздавали эти кредиты на каждом углу. Везде висели объявления «возьмите, возьмите», да вот без процентов, да и без документов вам дадим. Главное, вот вот ваши 100 тысяч, берите. Значит, люди взяли, теперь другой бизнес, теперь банкротство. Специальные объявления «мы вас обанкротим», не больно. Мы решили проверить... А, какие условия предлагают вот а, те организации, я думаю, вообще, может, это даже одни и те же, которые раздавали микрокредиты, а теперь, а теперь как бы снабжают людей микробанкротством. Вот посмотрите, что из этого получилось. На досках объявлений в газетах, в интернете сотни, а может и тысячи добрых помощников спешат на помощь отчаявшимся, запутавшимся в долгах людям. Для вашей Вопрос Работа с У нас есть абонентская плата. В любом случае, скорее всего, она будет составлять 9,5 тысяч лет на 30%. Вообще 9 дней в федеральном плане расходят на Там тоже нужно будет иметь район 100, вот интерес у нас устроено. Люди берут кредит, даже если, к примеру, это происходит в банке с красивой витриной, респектабельной рекламой, симпатичными сотрудниками. А когда дело касается того, чтобы отдавать кредит, уже какие-то жучки, какие-то мошенники по телефону и так далее. Вот, что так происходит, Дмитрий Ну, я думаю, что любой закон, касающийся взаимоотношений, связанных с деньгами, он порождает мошенников, пытающихся заработать на этом процессе. И закон о банкротстве не исключение? Ну, безусловно. Угу. Да И пользуются этим тех, кто знает, что люди наши не искушены финансовой грамотности. На самом деле закон как раз направлен на то, чтобы этих мошенников исключить. Потому что гражданин может подать заявление, ну, попал в сложную ситуацию, работу потерял, зарплата ниже стала, развелись, трудно обслуживать кредит, Невозможно это делать. Подал заявление, собрал документы, доказал финансово в суде. То есть -то не надо, надо нашей героине влезать глубже не еще нет, в эту 10, долговую яму. 10 тысяч только финансовому управляющему заплатить. И то можно отложить нет, эту плату на поздний 10 период. 10 тысяч не будет работать. Далее. Слушайте, но Ва, у нее 500 она, рублей в неделю. Щас, щас, а сейчас, это, сейчас, секундочку. Если у него 10 или 20 банкротных дел, будет работать. Суд принимает решение. Долги могут быть реструктурованы. Описан график погашения платежей, и человек может спокойно работать и расплачиваться Нет, по этому графику. Люди Нет, не знают, Теперь как ситуация правильно иная. Действовать после ситуация. наступления процедуры банкротства суд может принять решение о реструктуризации с процентной ставкой, которая соответствует, она фиксированной, две трети ставки рефинансирования ЦБ, то есть маленькая, фиксированная, с учетом интересов всех кредиторов. Кредиторам и, и заемщикам в том числе... Вот интерес, когда человек обратился с этой просьбой, и на это банк не пошел. Но ну, а после... Политика, а, политика. Это политика. не Значит, банк все таки банкротства <заре> <Реструктуризируют, но пакл> выгодно не получается. Если у человека много а недвижимости, это банк, все равно должен Выгодно тянуть платить. соки из человека, пока он добросовестно себя ведет, Конечно, банк... банк с него не слезет. Это как паразит. Банки не Уж заинтересованы извините, я про я про в процедуре банкротства, говорил. как правило. Значит, потому что пройдите, простите, а как, сам а как быть процедура, процедура идет защите. около года. Простите, кто ее будет вести за 10 тысяч рублей? Покажите мне этих людей. Подождите, Доворят, подождите. Вот, а давайте сюда, давайте, сюда. Мы, сюда. давайте сюда. мы сначала сюда. разберемся сюда, с тем, как смотреть. по закону. Он вот господин Аксаков вам объяснил, что да, по, по закону это так. Вот как это будет работать, мы пока не знаем, то что к с 1 октября все началось. Коллеги, вот сумма прожиточного минимума. Я из эксперимента один раз пожил на месяц на прожиточный минимум. Пожалуйста, не надо так делать. Ну, no, вы просто... Хотели, кажется, наверное, скинуть как-то. Я вижу, что вы не говорили. говорили. Бан, вы можете объяснить по какому поводу? Да вы понимаете, вот только вот сначала сначала мы были вынуждены защищать потребителей от банков, которые навязывали эти потребительские кредиты направо и налево, да, обманывая о процентных ставках, вот, навязывая какие-то дополнительные услуги, страховки. Сейчас мы будем вынуждены защищать потребителей от услуг вот таких вот юридических компаний, которые навязывают вот это вот банкротство. Ah, uh, mm. Да ли, вам, вам, вот, вам депутаты говорят, думать. что это выгодная процедура, что да человек как, э, давайте, перестает Петр, сидеть создается в создается новый яме. бизнес, новый бизнес этим банк, законом. Банк, Финансовых банк, управляющих, страховые компании. Страховые компании сейчас будут вводить новые страховые продукты, страхование банкротства. То есть это все просто про Финансовые конечно же, просто заинтересованы в этом были. Почему он и был пролоббирован, этот закон? Вы думаете, защищали гражданам, что ли? Нет ничего? Мы, мы так подумали Зай вдруг, пожалуйста, да. Мы пожалуйста, давайте, давайте мы разные мнения. вот Ольга Евгеньевна, пожалуйста, ваше, ваше мнение по поводу этого закона, он, это благо или нет? Нет, это благо, благо, потому что если человек попал в такую ситуацию, когда он в принципе не может выплатить долг, и не всегда ситуация связана с его мошенническим видуров, изначальным, сейчас, изначальным задумкой такой, что он берет кредит и потом его не выплачивает. Очень часто люди оказываются, например, как наша героиня, потом, после того, как уже принято решение в ситуации невозможности, и закон для этих людей это благо. Это однозначно. Я, я боюсь, то есть вы говорите, что закон этот закон это бронхом, способ да, выйти да. из сложной жизненной ситуации для людей, которые в ней оказываются. Потому что иначе они на всю жизнь А не бизнес, как нам говорят. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. И бизнес тоже. Вокруг любого закона, вокруг, как возникает бизнес. Этот закон как раз дает возможность, если человек финансово грамотный. Добавьте вы эту рекламу, как бы Тип... А, нет, ну просто нам всем сообщили, что это а, как извините, палочка ну, что для всех, ну, кто взял вредник. А мы же в первый раз, что они очень мало это без что того, делать, что... Что делать тем, за чей счет это все будет? То есть... Для тех, кому процентная нет, ставка в банке будет повышаться, потому что банку нужно откуда-то брать эти деньги. Процентные ставки повышаются по разным причинам. это у Процентные ставки есть регулятор рыночный. В будет больше. Скажите, пожалуйста, у пожалуйста. В с клеммом банкротов. Пожалуйста, пожалуйста, не надо одновременно говорить, потому что мы с нашими зрителями уже не разбираем, что в, вы говорите. В этом пожалуйста. законе есть возможность человеку обычному, не платя никаких там 200-150 тысяч, получить э, возможность обанкротиться. Ну вот самому? самому 10 тысяч вносится, а затем э, конкурсные управляющие получают... 15 уже, да? А, ну да-да-да, 10 это... да, и плюс 6, по-моему, и 6, по-моему, да. Ну хорошо, это небольшая 10, То есть 10. это, 10. это, это а все, закон, все равно какой-то... Потом 4 -4 возмещается публикации. и из конкурсной суммы, которую он получает. Но продается все имущество должны Нет, не все. Нет, не все. Не все. И дело, и даже для нашей героини, я извините, перебиваю, этот закон окажется в конечном итоге благом, скорее всего. Вот мы в перерыве поговорили. Значит, у нее, у нее единственное жилье, которое в соответствии с 446 статьей ГПК не может быть продано с молотка. Да равно как... Минимально необходимое имущество не может Но быть продана. Уважаемые техника... господа, давайте мы дождемся, пока, пока закон этот начнет работать и вернемся еще в эту студию и поговорим о том, благо это или новый способ зарабатывания на э, людях, которые взяли кредиты. Но помните, что бесплатных денег не бывает. Мы сейчас посмотрим новости на Первом канале, потом вернемся в студию с другой темой. Программа «Время покажет». На первом канале мы обсуждаем то, что волнует всех и каждого. Друзья, сегодня мы вновь возвращаемся к теме того, что происходит на Украине. Там в воскресенье пройдут местные выборы, и в связи с этим политическая жизнь на Украине очень оживилась. Круглосуточно митингуют сторонники Олега Лешко возле кабинета министров. Звучат разные заявления украинских политиков, разные обещания. Очень много говорят про деньги. Ну, так часто на Украине бывает, что, конечно, деньги это важно. Ну и вот мы об этом обязательно поговорим сейчас в течение нашей программы. Я просто хочу начать с того заявления, которое прозвучало на украинском телевидении со стороны одного высокопоставленного чиновника местной власти на Украине, которое, на мой взгляд, характеризует вот сейчас настроение нынешней правящей элиты Украины. Заигрывание в любом случае... С русскими это всегда приведет к краху. Мы давайте посмотрим на эту историю, на историю этого русского племени, которое себя называет народом. Это убийство, убийство еще раз убийство. Илья, это отдельная, отдельная да. история. Я Илья... просто хочу сказать, что любая с ними договоренность и любые с ними контакты, они будут приводить к смерти. Мне кажется, сильное заявление. Димон, Госпожа улыбается. Воронина, откуда берутся такие а, одновременно и историки, и в камуфляже, и человек симпатичный, и по-русски говорит? А, где вы таких набираете? Пожалуй, там же, где и вы набираете людей, которые тут полгода, до да, больше года рассказывали, что они пойдут на Киев, вот, э, сотрут правительственный квартал в Порошок, потом Вашингтон. Вот я думаю, что. Но вы в знаете, концепция ситуации... изменилось, теперь Киев идет к нам. Э, нет, Не, вы мы знаете, на Киев. я угу. вам хочу сообщить хорошие новости на самом деле. Будет подползать Я хочу вам. Угу. да, когда вы встанете с колен, мы подойдем. Угу. Вот, так я просто повторю, когда вы станете с колен, мы подойдем. Так вот, вопрос в том, что я хотела бы вам сообщить хорошие новости. Да. Сегодня э, в Украине э, интереса к России, к заявлениям президента России и так далее, гораздо меньше интереса. Вы, на самом деле, нужно делить власть и нужно делить людей, которые... Вот сейчас я работаю на местных выборах, mm -hmm. я могу совершенно четко сказать, какие настроения сегодня у людей. Так вот, у людей настроение простое. У страны много проблем, никто, кроме нас самих, эти проблемы не решит. иллюзия по поводу того, что Украина – это отдельная страна, по-прежнему доминирует в обществе. Э -э Понятно. Вы знаете, мне Понятно. сложно Пожалуйста, Максим, вот вы, как, вы же бываете часто в Киеве, разговариваете да, с киевлянами. в Киеве У и вас в Одессе, как они говорят, Одессе последний раз я был. И, в общем, хочу обрадовать нашу аудиторию. Вот такие персонажи, они далеко не так популярны. Как То это. есть это экзотика? Хотя, это экзотика, и выборы местные 25 октября нам покажут, и киевским политикам покажут, насколько действительно вот привлекательна такая риторика. Mm -hmm. э -э ребята типа правого сектора, типа даже того же Лешко наберут меньше голосов, чем они рассчитывают, и может быть именно поэтому так себя, ну, противоестественно в чем-то невнятно ведут власти сейчас, например, э -э в отношении Харькова. То оппозиционный блок допускают до выборов, то с него снимают, то его снимают с выборов. И, в общем, если бы власти чувствовали себя уверенно, то в самом оппозиционно настроенном регионе, наверное, они ну, пустили бы этот оппозиционный блок. Ну, взял бы он свои 15-20%, а он, я думаю, возьмет все-таки больше. Это будет, конечно, такой тревожный звоночек для власти. Но, с другой стороны, мы тоже не должны питать иллюзий в Киеве, в обозримом будущем, я думаю может быть, при жизни не то, что наш, при жизни наших детей, не придут к власти э, те силы, которые можно было бы назвать промосковскими. То есть мы, нам сейчас вот главное минимизировать ущерб, чтобы пришли те, кто с чуть меньшей ненавистью, чем вот этот товарищ смотрит на нас, кто готовы вести... Э, Прагматический диалог, не отменять авиарейсы, например, на себя удар по собственному бюджету. Но мужем, вы знаете, бюджету. проблема тут вот в чем Максим. Дело в а том, что, мы что мы любой прагматический то? диалог с, них с Украиной и с украинцами, которые в течение 20 лет на деньги России сформировали да, миф нет. о собственной независимости, он заканчивается тем, что они деньги занимают, но отдавать не хотят, и более того, выдвигают условия. Поэтому вот я не вижу простора для прагматического диалога с поколением людей, типа так называемого премьера Украины Арсения Ценюка. Вот посмотрите, что он говорит по поводу долга, суверенного, который Украина э, взяла у России. Есть такая интересная страна, называется она Российская Федерация. И 3 миллиарда долларов США, которые Россия должна реструктуризовать и так же частично списать, остались невырешенными. 29 жовтня мы предлагаем России еще раз принять для себя решение. Так они хотят отримувати те условия, которые мы запропонували всем кредиторам. Они считают, что они уникальны? Сказала, дам половину. Потом. Но вот на а самом, самом деле. Вот а, удивительно в этой, в этой истории не то, что Ар Арсений Яценюк считает, что а, значит, суверенный долг он ничем не отличается от частных заимствований. Удивительно то, что он пытается выдвигать России условия. Михаил, нефти. А... а я не понимаю, что мы так носимся с этими замечательными людьми. У них независимость. Российское государство считает, что у них независимость, что это отдельное государство. Отлично. Так извольте уважать это независимое государство. Извольте выполнять договора, которые вы с ними заключили. В договорах написано, что когда внешний долг превышает 60% КВП, все деньги должны быть немедленно предъявлены к уплате, почему мы не сделали это прошлой осенью. Почему мы не воспринимаем Украину как независимое государство? Мы должны, считаете, что надо мы должны были обанкротить их прошлой вы осенью. вопрос самое простое. Они не дали ни копья. Они не, дали, да, не, не дают одной копейки по долгам. Они начинают вымогать деньги за газ. Они должны 18 миллиардов по принципу бери или плати. Мы идем в какой-то суд и начинаем там размавлять о чем-то. Да с какого перепоя? Опускайте заслонку до свидания. В вот, Украине нет, понимаете, Европе, одно решение. За вот решение. Но маленькое Мы Решение народа, на самом деле Простить Украине эти 3 миллиарда. Но... Подчеркиваю, Киевская Русь полностью 50 тысяч убитых, вернуться в составе с Российской проблема... Не секунду, не секунду, не секунду, секунду. Значит, они подождите, проблема ведь в чем? Сейчас, молодой человек, молодой человек, одну секунду, они одну, они секунду. одну секунду. Значит, подождите, подождите, проблема ведь в общем, что в течение 20 лет мы им прощали. Они за наш счет много чего построили, устроили и научились нас ненавидеть. Значит, теперь это время прошло по общей общему убеждению. Платить, и они с этим камни. согласны, и мы согласны. Теперь вопрос в другом. Пора платить, но по каким правилам? Проблема в том, что когда ты садишься играть вот, в карты да. с Шулером, невозможно выиграть. Поэтому, когда Международный валютный фонд специально для Украины переписывает условия предоставления кредитов, когда э, Европейский Союз Занимается незаконным реэкспортом газа, специально для захвативших власть в Украине людей. Вот тогда уже с жуликами играть по-честному невозможно. Мы не будем с играть. Пожалуйста, Борис Борисович, у вас другое мнение. Ну, как обычно, да. У меня две реплики по услышанному Первое. знаете какая история. Вот нам. Все время почему-то показывают каких-то маргинальных деятелей с Украины. Я Арсений Ценюка, он же премьер-министр, уже целый, какой он второй год. Я имел в виду, я имел в виду а того замечательного гражданина в камуфляже, который нес всякое. Но эти люди сделали переворот. Вот. Ну, секундочку. Значит, а, друзья мои, дайте договорить. Да. Успокойтесь, да. упакуйтесь. Да, да, да, да. Борис, Значит, Борис, Борис говорите, говорите. В то же время, вот все опросы, все исследования, вот сейчас мы поговорили, показывают. Что украинцы реально успокоились насчет вот россии там и так далее просто это вообще тема не участвует в их компании а что касается долга я напомню одну вещь тем кто говорит что употребляет слово шулера да угу. наш с вами родина два раза была ровно в такой же ситуации первый раз это было в конце 80-х когда советский союз задолжал страшные деньги да Второй раз это было в 98 году, когда был дефолт. И все те, кого мы сейчас называем нашими там, оппонентами и так далее... Мы не говорили западная... таких слов, как Яценюк. Мы, мы не говорили. Борис Борисович, слава говорит. богу, мы я вам борись, так скажу. Вы что говорить в конце концов. Да. Но вы, вы же выступаете обвинения с обвинениями, правильно? Не надо подпасовывать в фазы. Кому Потому мы да. были Борис абсолютно логично, как действуют все кредиторы перед должником, который не в состоянии расплатиться, объявили отсрочку и так далее. И если бы российское руководство действительно хотело помочь подъему украинской экономики, как хотят МВФ европейские страны, нужно было этим заниматься. Борис Борисович, а вот теперь, одну секунду, как мы сейчас относимся к Украине, к нам бы относились, на секундочку.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 те решения в экономике России, которые были приняты в конце 80-х, да и в 98-м году, близко сейчас нету власти, более того, вместе с вами они проиграли все выборы, все выборы проиграли, понимаете? Вы пытались эти решения стране навязать 20 лет вели ту политику, которую вели, больше ее нет, и мы к ней. Я надеюсь, не вернем. Любимый вами Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Владимир Путин, президент России работал. с 2000 -го года. Поверите, и много сделал для поверите. того, чтобы Я наша поверю. страна... Борис Борисович, он много сделал для того, чтобы наша страна отдала долги, которые вы набрали. Вы, вместе с Бусинским, Бередовским, Чубайсом и прочими участниками... Вот вы знаете, что я хочу я сказать? Вот если, секундочку, секундочку. Борис Борис. Борис, Борис. Борис, Борис. Вы все я были в одной, в одной власти и все были замазаны одними долгами. Мы с вашими долгами Масили, расплатились Масили. и мы вас любим. Мы Борис Борисович, Борис, Борис. секундочку, секундочку. Пожалуйста. Теперь, теперь Пожалуйста. все наши да. зрители знают, Борис Борисович, ваше отчество. И я вам хочу тоже сказать. Когда э, человек должен, да, или в данном случае вы говорите, Россия не хочет помочь, так сказать, э, поднять экономику, обычно просят, говорят, пом помогите нам поднять нашу экономику, правильно? Ну согласны? Согласны? Да, согласны? да и так Украина официально предложила так России присоединиться к полу предприятия. в чем же вопрос? А не приказывайте ну, хватит, им и, и не угрожайте. Ну, то, что сейчас сказал Яценюху, то, Куда что выставили? сейчас сказал Яценюк, а это, это, это не только разговор. оскорбление России, это оскорбление Украины как части России. И я вам хочу сказать, дорогой Борис Борисович, что если вы считаете, что у нас тут какая-то пропаганда работает, вот мнение по поводу высказывания э, Арсения по кличке «Перекуси проволока» высказали немецкие кредиторы. Они очень удивлены тоном нынешних украинских властей. Посмотрите, пожалуйста. Вы когда-нибудь слышали, чтобы должник устанавливал срок кредиторов, в течение которого взаимодавец должен частично отказаться от своих требований. В противном случае на него просто подадут в суд, где такое вообще возможно. Речь здесь идет не о принадлежности к проукраинскому или пророссийскому лагерю, а об основополагающем принципе взаимоотношений между заемщиком и кредитором. Как должник я веду себя вежливо, по-деловому. Если же я ожидаю смягчения долговых обязательств, то прошу об этом исключительно в вежливой форме. Но наставник требовать и устанавливать сроки, такое редко встретишь. Ну вот, Евгений Георгиевич, да. можете прокомментировать, пожалуйста? С удовольствием. Я, во-первых, во хотел Борис Борисовичу напомнить, что Россия взяла на себя долги всех союзных республик и выплатила, в том числе за Украину, ее долг, который приходился на нее, отдав лучшую часть промышленности, и, а, а, а, и Украина... Всем это не воспользовалось. То, что мы видим. Это первое. Второе. 98 год. Давайте вспомним, как кредиторы к нам относятся. Кто дефолт объявил? Россия объявила дефолт. Объявлен. Так вот, объявите дефолт. Скажите, что мы должники. Мы не способны... Не надо нас обманывать. Вы не сможете заплатить. А я да скажите честно. Я совершенно... а, а, а если Регион... вы хотите, чтобы Регион... Россия... Регион... Россия... Не если а вы ремонт, ремонт, хотите, больше ни чтобы кипеть, Россия вам помогала... Оценка то не просите надо. об этом, ведите себя вежливо, мы не ж... хамите, а... не надо угрожать. Заткните а... ты вот этим хамом и негодяем, убийцам, которые у нас там выступают. Кто посмел унижать или выступать как в отношении русского народа? Что за хам это выступающий так там? Какое и право вы так имеем говорить в России? человека, ни не одного человека, этого, кто позволил сдавать, бы себе то... так Есть. говорить об украинцах Есть. и Он Украине. Ни человек, одного человека. Точно да. человек, да. Да. Путин не один говорить не один человек, не один человек, не не, вы не вы правд правд правд правд правд Никогда мы украинцы, никогда Украину не называли племенем, никогда не мы не приписывали. просто знаем Украине, историю, так, госпожа Воронина. Мы просто знаем историю. Просто знаем историю. И в большие истории большие никакой независимой это Украины это не было, понимаете? Забрали. В этом Что проблема. Это проблемы проблемы. Проблемы. Вот. Проблемы Пожалуйста, господин Сталиков. Пожалуйста. А Собственно а говоря, причины наглого поведения идут. Вы подадут слово в Причины наглого поведения цуника абсолютно понятны, потому что за ним стоят Соединенные Штаты. Отсюда и такая наглая и не очень умная риторика. Если бы хотел договориться с кредитором, был бы вверх, оттянут, Скажите, бы с, с подарком и договорился бы. У него позиция другая. Там мои, моя крыша на Западе договорилась, что вы все должны списать мне половину долга, а вы не списываете, поэтому вы странная страна. К этому стоит добавить еще. Мы начали с выборов на Украине. Так вот, скажу вам, может быть, э, странную для украинских товарищей вещь, но я думаю, что русскоязычная аудитория меня поймет. Так вот, речь идет о том, что совершенно не важно, какие будут итоги выборов на Украине. Через год, через два мы соберемся в этой студии, и все будут говорить, да, действительно, коррупция опять растет, не справились, обманули народ. Не... Вы поймите, там нет политики. Американцы... Тасуют колоду про американских политиков, интересы ну, что, Украины ну, что, там же, никто не соблюдает. Вот это, э, Яценюк кролик закончит свою карьеру преподавания в Канаде, он это знает. Его больше всего волнует номер его швейцарского или канадского счета. Он работает у вас. Вы знаете, что ну, это так скучно на воду, самом деле. Это, это, это уже народ останется. Таня, я вам обязательно дам возможность ответить. Мы прервемся на рекламу и вернемся. Мы продолжаем, обсуж... Мы продолжаем обсуждать обстановку на Украине и высказывания украинских политиков, которые касаются нашей страны, России. Ну, Я хочу сказать, что в преддверии местных выборов на Украине очень оживилась общественность. И вот в частности подписана петиция, которую теперь обязан рассмотреть глава этого государства, господин Порошенко. По украинским законам, если больше 25 тысяч подписала, обязан президент рассмотреть. эта петиция заменить Арсения Ценюка, который так вот по-хамски разговаривает, значит, на Дарта Вейдера, который, в принципе... В принципе, это такой символ, символ, так сказать, украинской демократии, как мне кажется. И в принципе, что, что, решит, да, да, что решит Порошенко, неизвестно, пока это не ясно. Но в любом случае, мне кажется, что если вот <связательно> такое окажется кабинет министров, ну, то это будет даже весело. Нет, Максим, знаете, это конечно. демократично. Знаете, я вот, э, конечно, э, да. ну я думаю, в отличие от многих присутствующих регулярно езжу в Киев, и вот хочу вам пока. рассказать. Пока, не, ну, пока летаю, буду ездить. Да. Что самое неприятное, омерзительное в их ток-шоу? Когда идет оскорбление. Во-первых, своих оппонентов. Все оппоненты для них это ватники, колорады. Оскорбление Путина, сами знаете какое. И вот сейчас в нашей студии слышать вот от товарища, который сидит напротив, оскорбление президента суверенного государства. Вы знаете, вот такое, называть его там животным. Слышь, премьера, премьера, оговорился, да. премьер Яценюка. Я считаю, до такого быдлячества российское телевидение не должно опускаться. Мы, Великая Россия, мы должны быть выше этого. Не опускаться до уровня наших украинских бывших да братьев. Мы не можем опуститься. Мне до уровня и украинских очень просто. Максим, я никого я в том, что... Зван, Значит, вы... мы... во-первых, во, -первых, во, -первых. во -первых. Максим... Ту же самую мысль можно сказать вежливо. Максим, учитесь. Максим, я с вами абсолютно согласен пример, по поводу вежливости на деньги, и всего остального. Извините, Проблема вот в том, Что наша традиция... Наша традиция... Послушайте, я хочу вам ответить. Значит, наша традиция разговорная, она отличается от англосаксонской. с этим вы согласны. У нас гораздо меньше вот этой иронии и, так сказать, карнавальной культуры, чем у наших украинских братьев. Мы люди более сдержанные, по севернее живем. Но когда э, в нашем эфире звучат какие-то, так сказать, прозвища, это прозвище не те, которые мы кому-то даем, а которыми украинские избиратели называют своих политиков. Мы на это всегда ссылаемся. Мы не являемся их авторами. Хотя, конечно, часто, может быть, кому-то они могут быть обидны. На украинском не было Арсению целое шоу для Осиния Когда он вот. еще не был премьером, выставляли ну, почему, почему, в этом виде. Вот это и повторяет? все. Полития это граждане. Хорошо, пожалуйста, давайте мы вернемся к Дарту Вейдеру. Это же не обидно. Вы знаете, пожалуйста, я, пожалуйста. Я, хотел бы, я хотел бы обратиться э, к моим украинским э, коллегам, которые здесь находятся, к Борису Борисовичу, который э, здесь сидит, отстаивая позицию. Борис Борисович не украинский коллега, он я, гражданин я, я не России. Дам, он отстаивает эту позицию. Коллеги, вы поймите, вас позорит этот человек. Это провокация в отношении украинского народа. Дарт поймите. Вейдер! Нет, Ясенюк. И позитий, и а Тартвейдер, это разве не пик демократии украинской? Очень важно, знаете, что отметить? Очень... Я, я, я, хочу я, я хочу сказать, что если премьер-министр огромной страны, я подчеркиваю, огромной европейской есть, страны, он есть, он есть. если он с таким заявлением выступает на весь мир, это провокация по отношению к вам. Вы ничего Дополнение не сделали и на выборах Дополнение. ничего не изменится. Вы не Дополнение. сделали, чтобы обменить налог на войну. Не сделали. Сейчас Во -во -во от вас бегло. Россия, Россия приняла 800 тысяч беженцев, да? Я. Официально 800 тысяч. Я лично, я лично, артисты в театре Леси украинки, прописываю на, своей, на своем доме в наро районе, да? И таким образом, и таким образом, когда вы говорите, что русские, российские вот здесь, э, здесь вот на этой, э, на этой площадке, на других площадках к вам относятся несоответствующим образом, это маразм, вы понимаете? Маразм. Не говорю, вот, об... маразм. Пойлите, маразм. это очень важная мысль. Мне кажется, мы очень много уделяем вниманию отдельным Заявлением. Представьте, болеет пациент, ему прописали болезненные процедуры. Врач будет обращать внимание на вопли пациента, когда он будет его лечить. Тяжело больная страна требует, может быть, и хирургического влечения, но их заявление зачисляли тем, что лечение в итоге на то, что вы заявляете до того, что два мало? федеральных округа на этом месте. Я и вы вам будете ему виноваты. И не надо будет потом на Россию Какому перекладывать. Ответ, скажите, ваше стране. А теперь я вам отвечу скажите, двумя предложениями. С другой стороны, ваши. По Почему это нужно вежливо просить. Я, в принципе, выступаю за консенсус и э, за соглашение при любых возможностях. Но я хочу сказать: просить у страны, которая спровоцировала такую ситуацию так в Украине. Как? Ладно, это как я спровоцировал. Мы Второлье. вам денег дали. Второй. Надо Второй. Вам не давать ну, денег. Не идите куда хотите. подождите, остановитесь. Я нельзя уже, мне кажется, как-то даже это не модно находиться в плену этих мифов. Вы уже говорили, что русские расстреливали, значит, украинских патриотов на Майдане, создали культ этой так называемой небесной сотни, кидавшей бутылки в Значит, вы говорили, что русские танки ездили по Донбассу. Полную а вот это вот всю ахинею в течение года говорили. А Нет раз ни раз раз одного доказательства. Более того, все Генпрокуратура все Украины Говорит, что это боевики партии Свобода стреляли на Майдане из окна гостиницы Украина. Совершенно верно. И уже вернитесь боевики, на землю. Хватит апеллировать к, землю, к России. Ну хватит. ну хватит. уже апеллировать к России. На самом деле. Ну, Разбирайтесь а, деле. Вы, вы меня простите, я совершенно не хотела ну? касаться сегодня этой темы, да, но я вынуждена это да сказать. Что? Вы пришли на нашу территорию. Мы, Мы не, вы не приходили. Мы не приходили на вашу территорию. Вы не приходили. Украина это часть нашей русской страны. Она, она была, будет. Значит, у нас есть карта по поводу, по поводу ситуации, Укра как Украина предстает на карте. Вот я вам хочу показать, там есть карта с прогнозами. Это не наша. Не то, что мы это сочинили. Это на Украине такая карта, которая распечатана и является предметом, так сказать, общественных дискуссий. Не знаю, сейчас можем мы ее показать или нет, наши уважаемые Режиссеры. Нет, не это. Нет. Вот не попало. Вот. Вы видите, размеры Украины. Соответственно, вот эта вот карта, которая является одним из агитационных материалов в предвыборной кампании сейчас. Вот. Независимая Украина. Так вот, мы за то, чтобы независимая Украина все-таки была большой, а не оставалась вот такой. Пожалуйста, господин Журавлев. Все-таки у нас есть какая-то связь между вот этими двумя персонажами, потому что Яценюк... Буквально недавно объявил о том, что он объявляет войну, юридическую войну России. Ну, он так сказал по возвращению долга, но так же story, сказал но, а войну, правда? поэтому я говорю персонажи схожи, Большая схожи войну объявлять, он объявлял разница. войну между прочим, вы смотрели нас искали на нашу армию на Украины, не нашли теперь, вы в коллегии не за поводы для войны вы ваше своим гражданам, а вы делаете так мы не ищем итогов претензий к войне если вы не Продолжение so мы нацизма. А у вас в Украине не десятки тысяч человек. Вы терпеть невозможно. Не, что, что Нет, поразите. все прекрасно. Послушайте, что у меня в мнение выражает Крым? В мнение если население не поддерживает его деньги. В очень мнение? Курс экономической Украины не поддерживается населением Украины. Да. Вот все же да. результаты опросов социологических центров именно украинских совсем говорят верно, о том, да. что граждане готовы на дружбу и стремятся потому что с Россией. Нет, были Это вторая отношения. часть селюзия. Нет, не подождите, только что, это что вы об этом говорили. Это СССР это до сих пор. Почему? И не выражает мнение своих графиков. Давайте ответить, так тебе не Почему он не выражает это мнение? Ну его и не избирают как президента. Президент там совсем другой человек. И его будет, да, его можно снять чем только то парламентская. Поймите, вы же, же как-то упустили вот эту вы вторую часть. Отметим, Поймите. Этой стране нельзя давать ни копейки. По в очень в простой в общем, причине. В вашей, вашей нет, стране действительно не надо, надо давать ни копейки. Это пожалуйста. Отдайте, Этот тихо, человек возглавляет правительство. Украинский момент действия экономического, направленного на развитие экономики Украины. На ее подъем не совершил. Да это ваша гражданинка. Такому, такому, такому, я с вами не согласен. Я с вами не согласен. Татьяна Евгеньевич, переставляйте Пожалуйста. Значит, значит, я не согласен. По поводу Арсения Яценюка у него есть огромная заслуга. Дело в том, что Арсений Ценюк, вы считаете, что он должен все время как-то переворачиваться? Про что? Про что? Войне в Чечне? Не говорите, не позорьте. Причем тут война в Чечне? Ну, я думаю, сейчас вернетесь к этой теме. <соцентрительная> нет, я подождите я секунду. Этом, секунду, секунду, этом, секунду, этом, секунду, этом, секунду, сектор, секунду. Сектор, секунду, секунду. Этом, Действительно, гражданин, которого звали Арсений Цинюк, воевал в Чечне, но мы же не говорим, что это тот самый. Нет, это Не говорим. Нет, никогда не говорили. Никогда. Нашей программе ни разу такого не подозреваем. Арсений Петрович, он сказал, да, он сказал, Арсений Цинюк воевал в Чечне. Сашу Белого. Нет, покойного. подождите, дело в, в том, что так, б, так и было. Это был компаньон Саши Белого, но это был другой Арсений Ценюк. Вы что считаете, на Украине один Нет. Арсений Ценюк? Нет. Это а богатая это страна. Так даже вот, значит, подождите, дело в том, что у Арсения Ценюка есть дело его жизни. Вот у этого Арсения, у Петровича, значит, который экономист и не производит впечатление военного, он вот сейчас ездил на военном джипе, это было год назад, и он строит, понимаете, европейский вал между Россией и Украиной, чтобы. Значит, он э, строит вал, канаву вот выкопал, но ну, это правда на 50 метрах только удалось сделать, но зато проволока, проволока не перекусывается. Вот. значит, он защищает Европу. Как вы считаете, как может этот человек, который возомнил себя защитником каких-то европейских ценностей от нас с вами, от России, как вы считаете, он может поменять свою позицию? Вот посмотрите, пожалуйста. Граница посреди дороги. Стена, которую возводят на кордоне с Россией, вынуждает жителей приграничных поселков рыть подкопы. Граница проходит прямо между домами, и люди не могут добраться к родным, живущим через дорогу, как приспосабливаются в меловом Луганской области, видела Кристина Шкудер. Улица Дружбы народов в поселке Меловое делит населенный пункт пополам. Граница между Россией и Украиной проходит просто посередине дороги. Вот здесь вот еще территория Украины. Делаем шаг и попадаем на территорию Федерации. 90-летняя Анна Ивановна практически всю жизнь прожила сразу в двух странах. Ее дом на украинской земле, а вот огород уже за рубежом в России. Трое детей и пятеро внуков живут по ту сторону. Теперь увидеться с ними стало сложно. Половина России, вот эта сторона вся россиянская. Там моих трое детей живет. На территории России? Да. Нынче Украина отгородилась от России вот этим металлическим забором. Но местных жителей он редко останавливает. Они делают под ним подкопы, чтобы не стоять в длинных очередях на пропускном пункте. Из Луганской области Кристина Шкудрова, Василий Мартыщенко и Ленин Милешка. События канал Украина. Я ну, хочу обратить это... внимание телеканал Украина. Это не мы снимали. Да, это, это... Вот здесь... это не, не пропаганда. Эти Что Борис Борисович говорит? Вы тоже лазили под стену по вы... да? да, вы... да, да. в, в, в конце августа я да. лично был э, в Донецке. Вы понимаете, то впечатление, которое производят те районы, которые обстреливались, наши журналисты, надо дать им должное, они показали все на самом деле, уже ничего нового не видишь, но когда ты видишь, находишься там, это очень страшно. Это настолько страшно, что в голове это никак не может просто уместиться, что такое может быть. И огромный контраст, потому что, слава богу, центр Донецка, он нормальный, он чистый, надо дать должное властям, он красивый. Понимаете, но когда попадаешь туда, но в голове... Мы сейчас, мы сейчас говорим о, о границе, которая о проходит границе, просто правильно. по улице населенного да пункта. Вот... Борис Борисович, вы что там были? И, ну, не, не в этом месте. В я Милогом был на границе Белгородской и Луганской областей, и там, конечно, не 50 метров, там реально выкопан этот ров. То есть просто, Для, вот, это, это плохо, средство? но я хотел вернуться, меня глубоко впечатлила тема Дарта Вейдера. так вот, все-таки Как я... вы, вы долго думали, я... мы вам уже я, много всего показали. Я бы лично, конечно, предпочел бы Лару Крофт, более такой симпатичный персонаж, но тем не менее, смотрите. Понятно, что в стране, в которой тяжелый экономический кризис, в стране, в которой на 10% упал ВВП, в стране, в которой растут цены 25%, я про Украину говорю, премьер-министр... Это такой, знаете, кандидат на отстрел. Это очевидно абсолютно. В стране, но, которая я занимается вас уверяю, экономическим саморазрушением. Я, я вас уверяю, дорогие мои, что в России, где, конечно, не такие масштабы падения слабее, но угу. все-таки и заметные, там 4% ВВП, угу. и инфляция, ну, видимо, там до 25 не будет, но к 20 подойдет. Премьер-министр по фамилии Медведев Дмитрий Анатольевич, я вас уверяю, тоже не пользуется особой популярностью. Борис, Это не Более не того, сидящие, сидящие здесь, не разрушаем. Сидящие... Здесь люди, я сам слышал вещи. от них много раз. Да мы строим, в том числе и за вашу не он, да. он, в меня. он он не подождите. подождите, подождите, Борис Борисович, Борис Борисович, уважаемый Борис, Борис Борисович, значит, во-первых, во-первых, мы очень ценим, что у нас есть оппозиционное мнение. Это первое. Второе, значит, в отличие от Украины и от украинского этой карнавальной демократии, у нас нет идеи Дарта Вейдера на посту премьера. Это два. Третье. Сегодня, сегодня Дмитрий Медведев провел заседание правительства, на котором обсуждалась антикризисная программа. Его много критикуют, и правительство тоже много критикуют. но тем не менее граждане России видят, что правительство России занимается решением проблем кризиса, а не строительством европейской стены. Понимаете? Вот если бы у нас правительство занималось строительством европейской стены где-нибудь на Дальнем Востоке, тогда, конечно, было бы гораздо забавнее. Ни Дарта Вейдера, ни европейской стены у нас нет. Вот какую цену придется украинцам заплатить за эту европейскую стену, мы об этом поговорим после рекламы. В прямом эфире программа «Врея покажет». Мы обсуждаем украинскую политику. И вот хочу сказать, что Буквально на днях э, тот же самый Арсений Ценюк сделал заявление, что, конечно, присоединение к Украине Львова было э, трагической ошибкой. И на этой неделе выяснилось, что соседи украинцев, которые, собственно, убеждали их э, вступить в Европейский дом, подписать ассоциацию с Европой и почувствовать, такая себя европейской страной. Их соседи поляки будут претендовать на утраченное их предками имущество. Напомню, что Львов был польским городом, а реституция является обязанностью Украины, если она хочет оказаться в Европейском Союзе. Вот, посмотрите, пожалуйста. 5 миллиардов долларов. Такую цену, возможно, придется заплатить Украине за интеграцию в Евросоюз. И это только начало, уверяют польские юристы. Они уже подготовили 600 дел польских наследников для передачи в суды. На очереди еще более тысячи желающих вернуть себе дедушкину недвижимость или получить за нее компенсацию. Первые два иска поступят в юридические инстанции Киева и Луцка в самое ближайшее время. Это польские недвижимости. И, и, и, и надо или, это или компенсацию. Но как, как, как украинские суды не знают, что это юстиция, что европейский закон, что европейская юстиция, так мы их научим. Закон, на который ссылается Конрад Ренкос, это подписанное Украиной соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Реституция является одним из его обязательных требований. Так что теперь Киеву, похоже, придется решать, сколько на самом деле он готов заплатить за европейские ценности. Как будете решать, да. Татьяна? Пожалуйста. Значит, я э, сразу ставлю несколько точек. Отношения между Польш Польшей и Украиной территориальные, финансовые и имущественные давно разрешены и согласованы. Пункт первый. Пункт второй. Тихо, тихо, тихо. Этих исков не существует. Подождите, дайте Татьяне сказать. Пункт второй. Вопросы реституции не... Входят в компетенцию даже самого Европейского Союза. Европейский Союз оставляет эти вопросы на межгосударственные отношения. Вопрос о реституции в соглашении об ассоциации вообще не упоминается. Это требование это для, требования для подписания ассоциации. 110, ассоциации. 110, вернули 110 тысяч вернули это 110 тысяч в Латвии. Такого а у вас Поляков нет? уехал в 1939 году. Вы сомнализируете а опыт квартир, тоже, вы я я в Латвии, которая реституция произошла Подождите, подождите давайте по очереди. Господи Журавеев, что вы сказали по поводу Латвии? Я Вот когда она вступила в Евросоюз, 110 тысяч квартир им пришлось пришлось вернуть а всем согласов... хозяину, ну, Он межгосударственные межгосударственные Они умели в в Польше не и вернуться. А в поляки владеют не за... за... это Вы Друзья, это это И ничего не изменится в этом смысле. Совместно украинские коллеги и поляки и опубликовали публично в своих сайтах. Говорят о том, что в Польше всего лишь 23-25 процентов населения вообще согласны с существующими границами Украины. Вы говорите, что там спорта никаких нет. Польша, как цивилизованная европейская страна, не согласна, но никуда вежливых человечков не, не, не, а, не забудет. Пожалуйста, Они по очереди. Пожалуйста, господа, по очереди. И жить в этом комфортном мире. Что значит. Польша будет всегда поддерживать Украину. И гражданская платформа, которая пока еще и власти. будет поддерживать до тех пор, до до до до до власти, власти Польши. не только имущество, с них взыщут за всю резю, подд... которая была Так, он, можно помолчать, когда говорю, Нет, я говорю? нельзя, молчать, потому что вы... Можно, вы... о Украине. Я общаюсь с польскими дипломатами Значит, Максим считает, что поляки будут от... любой ценой поддерживать Украину Это, это... это, это правда Это главный лоббист Украины От того, что вы здесь нарисовали такую картину Вам может быть Послушайте, эту картину Максим, не только единственное, получить... что, что это не мы нарисовали ней, А иски предъявляют поляки жители Польши счета, понимаете? И, и проблема в другом Что конечно и Германия и Польша всегда кровно были заинтересованы в том, чтобы Часть России, которую называют Украиной, была как бы от них зависима, им подчинена, чего они сейчас и добились. Но вопрос, вопрос другом, вопрос другом. Если вот эти институции будут предъявлены, каким образом это будет решено? Вот у меня вопрос, пожалуйста. Это только начало. Это только начало. Если если играть по тем правилам, цивилизованным правилам, о которых говорит наш уважаемый коллега с Украины, значит все те процессы, которые в том числе и в Польше прошли Польша заплатила ну 20%. процентов правильно правильно заплатил ну 20%. но вопрос согласован, не минутку, сегодня он не они заплатили в рамках цивилизованных отношений принятых в европейском сообществе Совершенно однозначно верно. поэтому если Украина стремится туда значит надо давать отчет понятно то есть что те будут, правила что будут, что будут... ровно мы... ровно Я те учу, пожалуйста господин Крутиков а, а пожалуйста 20 секунд у нас 20 секунд уже в Польше ты о, да, буквально сегодня сделал заявление Рагульки, о том что о том что Сейчас, польское бы Но пересмотреть положение врага да, границы по сути, и значит волыни. у меня просьба пожалуйста буквально сегодня президент Польши Андрей Дуде сделал заявление о том что польское правительство хотело бы пересмотреть вопрос границы Галиции и Волынии вообще отношение к этому к этой территории это сегодня они да. сказали что они сегодня. хотят пересмотреть да. вопрос да. границы касается, кажется, что касается дискуссии что касается мне кажется на этом как бы надо остановиться вы знаете, я думаю, что время покажет и рассудит, кто был прав в этой студии, а кто нет. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Первом канале.